Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим разбирать капитал Карла Маркса. В прошлый раз мы с вами поговорили о том, как Маркс различает понятия постоянного и переменного капитала. И вот далее, развивая эту мысль, он говорит о том, что капитал действительно состоит из постоянного переменного капитала, и поэтому можно весь авансированный капитал выразить формулой C плюс V, где C – это постоянный капитал, а В – переменный капитал. Однако, надо учитывать, что капитал – это самовозрастающая стоимость, стоимость движений. А значит, она должна постоянно возрастать за счет прибавочной стоимости, ради которой, собственно, процесс капиталистического производства и запускается. И поэтому стоимость итогового продукта, произведенного в результате капиталистического производства, должна быть выражена формулой С плюс В плюс М. Где, опять же, С и В – это постоянный переменный капитал, а М – это Прибавочная стоимость. Однако здесь возникает один вопрос. Дело в том, что постоянный капитал, как мы помним из прошлого выпуска, он на самом деле не производится непосредственно в процессе труда. Стоимость постоянного капитала просто переносится из средств производства, то есть машин, сырья и всего прочего, на итоговый продукт. И переносит его не рабочее время, которое осуществляет, собственно, работник, а переносит его качественный характер труда. То есть то, что труд производит, производит те или иные потребительные стоимости. А значит, это вот С, это постоянный капитал, из нашего уравнения можно убрать и рассматривать уже конкретно производство прибавочной стоимости, беря в расчет исключительно М и В, то есть переменный капитал и прибавочную стоимость. И вот такую абстракцию на данном этапе анализа Маркс, собственно, и осуществляет. Ну вот, если мы рассмотрим соотношение прибавочной стоимости к переменному капиталу, которую, напомню, состоит собственно, из зарплаты работникам, то есть того количества общественно необходимого рабочего труда, который тратится на воспроизводство средств существования работника, то в таком случае Марс предлагает нам новую формулу. Формулу, выражающую норму прибавочной стоимости. И эта формула выглядит как дробь m, деленная на v. То есть прибавочная стоимость, деленная на переменный капитал. И на самом деле эта формула не совсем традиционна для экономической науки. Дело в том, что капиталисту обычно интересно увидеть, какую роль э, прибыль, скажем, да, в данном случае э, прибавочная стоимость, э, со, играет в, в целом в процессе производства. И поэтому в знаменателе нашей дроби помещаются не только перемены, но и постоянный капитал. Однако Марксу интересна сама суть процесса, интересно именно производство этой прибавочной стоимости, поэтому в данном случае Це его совсем не интересует, его совсем не интересует постоянный капитал. Он будет играть определенную роль в третьем томе капитала, но до этого нам еще далеко. Так вот, если так посмотреть, это ведь ведет на самом деле к очень своеобразному взгляду на процесс эксплуатации рабочих. Потому что если мы возьмем вот эту самую норму привалочной стоимости и посчитаем ее, как это обычно делается, учитывая постоянный капитал, то норма получает значительно меньше. Ну вот скажем, есть у нас продукт, производимые продуктов на 500 долларов. Из них 320 это мы потратили на машины, здания, сырье, то есть на постоянный капитал. И далее 90% мы заплатили работнику в качестве заработной платы. Ну а еще 90% он для нас произвел в качестве прибавочной стоимости. В общем-то вполне реалистичный сценарий. Так вот, если рассчитывать традиционным образом, то получается у нас норма прибыли 18%. Очень так скромненько. А вот если мы рассчитываем по Марксу норму прибавочной стоимости, получается 90 к 90. То есть 100%. 100% или 18%. В общем-то, как в известном анекдоте. Так, что купил по рублю, продал за 3, на за эти 2% и живем. Так вот, что кас... и когда мы рассматриваем вот эту вот формулу, да, то надо быть понимать, что в капитализме действует такая штука, как товарный фетишизм. А именно отношения между людьми представляются в виде отношений между вещами. А значит, за вот этой стоимостью, которая представлена здесь у нас как... Собственно, переменный капитал и прибавочная стоимость стоит реальный процесс труда, реальное рабочее время. Если мы на это посмотрим, то что же представляет собой В? В, да, переменный наш капитал, это то, то количество рабочего времени, которое тратится на воспроизводство средств существованию нашего рабочего. Соответственно... Это то, что необходимо для его существования. Это необходимое рабочее время. А труд, который ощущается в этом необходимом рабочем времени, называется Марксом необходимый труд. И вот этот необходимый труд, он существует абсолютно в любом обществе, независимо от общественно-экономической формации. В любом случае рабочий должен произвести то, что необходимо для его физического существования и воспроизводства. Соответственно, вот этот вот... Да, то, что выражает переменный капитал, это необходимый труд. Более того, он может даже в капиталистическом обществе весь труд им ограничиваться. Например, если работник работает на самого себя. Но вот если он работает на дядю, то, конечно, работает он, скажем, не 6 часов необходимых ему для воспроизводства рабочего, своего, собственно, рабочей способности, да, способности к труду. Он может работать и 8, и во время Марса, скорее, 12 часов. И вот этот вот новый труд, который он осуществляет, новое рабочее время, это время, которое производит, собственно, прибавочную стоимость. То есть это прибавочное рабочее время и прибавочный труд. И вот способ извлечения этого нового труда из нашего работника он разный у разных общественно-экономических формаций, у разных форм организации общества. Но вот капитализм выжимает этот дополнительный труд из работника при помощи, собственно, прибавочной стоимости. И в таком случае наша формула М, деленная на В, приобретает новый характер. А именно прибавочный труд, деленный на необходимый труд. И вот эта формула выражает то, что Маркс называет степень эксплуатации. Именно вот в такой формуле и рассчитывается степень эксплуатации работника на том или ином предприятии в капиталистическом обществе. Здесь, однако, надо иметь в виду, что вот этот вот труд, он ведь овеществляется. Он определяется в каком-то количестве продуктов труда. И предмечивается он не сразу. Да? Если наш работник работает, скажем, 12 часов, то итоговый продукт производится не сразу, а в течение этих 12 часов постепенно. А значит, весь продукт его труда можно для наглядности вроде бы представить так, что вот у нас в таком-то количестве продуктов осуществлена была, скажем, постоянный капитал, в таком-то количестве переменный капитал, в таком-то количестве прибавочная стоимость. И вот эта иллюзорная на самом деле штука создает проблему, она создает достаточно фейковые буржуазные теории. И вот одну из таких популярных теорий на то время Марс как раз и разбирает. Это знаменитый последний час «Час сеньора. Короче, там была такая история. В Англии в 30-х годах рабочие требовали сокращения рабочего дня до 10 часов. И вот на одну из фабрик Манчестера, где работали значительно больше и работали в основном дети, фабриканты пригласили знаменитого оксфордского экономиста Сенера, чтобы он объяснил правительству, что этого делать ни в коем случае нельзя. И он объяснил. Значит, он представил картину так. Вот у нас есть капитал, скажем, 100 миллионов фунтов стерлингов. Из них 80 миллионов мы тратим на здания, на машины, еще 20 миллионов на зарплаты и туда же он причисляет на сырье. И вот в результате годового, скажем, обращения нашего капитала мы получаем 115 миллионов, то есть 15% прибыли. И вот с этого, в общем-то, и живем. Так вот, теперь представим, что наш рабочий работает 5 дней в неделю по 12 часов. И потом еще в субботу работает 9 часов. Получается, в среднем рабочий день у него 11,5 часов. И вот так красиво получается. Вот рабочий, скажем, первые 8,5 часов, да, он просто воспроизводит постоянный капитал. То есть, стоимость машин, сырья и всего прочего. Еще полтора часа он воспроизводит стоимость собственной заработной платы. А оставшиеся полтора часа он обеспечивает нам прибыль. И вот если сейчас ограничить труд рабочего 10 часами, то прибыль расстанет равна нулю, и наше все производство загнется. Поэтому ни в коем случае нельзя ограничивать рабочий день. Конечно же, Маркс издевательски критикует данную аргументацию, говоря о том, что как раз ведь постоянный капитал не производится в процессе непосредственного этого труда. Постоянный капитал просто переносится из сырья, машин и все прочее, то есть из исходных, да, наших товаров, которые закупают с капиталистом, на итоговый продукт. И стоимость это переносится не посредством рабочего времени, то есть не через количество труда, а через его качество, через его конкретный полезный характер. А это значит, что формула, на самом деле, надо рассчитывать всем по-другому. В действительности, если мы, допустим, нашего рабочего, который работает в среднем 11,5 часов, то значит, он первые 5,3 четверти часа воспроизводит стоимость своей заработной платы, а оставшееся время, оставшиеся 5,3 четверти часа, он как раз производит прибавочную стоимость. А это значит, что если сократить рабочий день до 70 часов прибыль не исчезнет. Что, конечно, с тех пор многократно было эпирически подтверждено. Но она, вместе с тем, конечно же, немного уменьшится, чего капиталистам очень не хочется. И, собственно, поэтому они нанимают экономистов вроде сеньора, чтобы он вот такие вот фейковые теории запускал. Так вот, на самом деле, здесь встает очень важный ведь вопрос. Ведь действительно, на самом деле, корень и сердцевина всей классовой борьбы, это на самом деле борьба за продолжительность рабочего дня. И именно поэтому следующую очень обширную и важную главу капитала Маркс и посвящает этой проблеме. Но это, конечно, предмет совершенно особого разговора, и об этом мы с вами в следующий раз обязательно поговорим. Ну а на сегодня у нас все. До новых встреч.